Сегодня, поскольку у нас понедельник в 16.00 по московскому времени, я проведу еженедельный традиционный вебинар «Правильный понедельник», тему которого предлагаю определить вам. Я предложу несколько тем на выбор. В нашем телеграм-канале проведем Традиционный опрос, та, которая наберет больше всего голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Я думаю, что будет интересно. Друзья, я практически в этом уверен. Поэтому обязательно найдите время, чтобы подключиться к прямому эфиру, потому что будет возможность задать вопросы. Ну что ж, это неделя, которую без привлечения можно назвать супер «Супернедели». Куча фундаментальных отчетов, заседания Европейского центрального банка, заседания Банка Англии, заседание Федрезерва, заседание ОПЕК, очередная встреча участников аналитического пакта, чтобы оценить текущее соотношение или подобие баланса спроса и приложения. Ну и, конечно же, на этой неделе, поскольку еще а, начинается новый месяц, нас ждет блок данных по американскому рынку труда. Всем известный релиз Non-Farm Perils в пятницу. Поэтому скучать не придется. волатильность точно поставит рекорды этого года. Нужно быть готовыми к этому, друзья. Поэтому контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Это очень и очень важно. Ну, давайте Посмотрим, как мы начинаем эту неделю. Индекс доллара 101.63. Особо каких-то изменений не произошло. Причем, если говорить про фундаментальную поддержку прошлой недели, честно говоря, было очень много. Отчетов хороших – это ВВП, заказы на товары длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице, личные доходы, расходы, мичиганский индекс потребительских настроений. На всем этом многообразии релизов, которые, в принципе, позволяли нам взглянуть на американскую экономику с разных сторон, можно было бы рассчитывать на то, что индекс доллара сможет выйти на локальный максимум этого не произошло. Сделали вывод еще в конце прошлой недели, что, скорее всего, участники рынка уже фильтруют все вот эти второсортные, эти сортные отчеты, поскольку хотят дождаться непосредственно заседания Федрезерва и услышать непосредственно от главы американского регулятора Джерома Паула, что будет с монетарной политикой в будущем. Причем все уже закладываются под то, что ставку повысит в этот раз на 25 байсных пунктов, и само фактическое решение по ставке уже никому не интересно. Я согласен с тем, что наибольший интерес вызовет пресс-конференция, поскольку Паулу придется ответить на вопрос относительно того, что ФРС будет делать с учетом все еще высокой инфляции после марта, в середине этого года. К концу этого года многие, кто хочет активно и дальше продавать доллар, конечно же, рассчитывают и надеются услышать от Паула комментарии о том, что ФРС уже близок к завершению очередного этапа повышения ключевых процентных ставок и, может быть, где-то там в Куларах думает о начале смягчения монетарной политики. Но я уверен, что таких комментариев не будет, друзья, потому что ФРС все же предан идее. Победить инфляцию, для того, чтобы ее победить, нужно не только повышать процентную ставку, ну или ладно, хорошо, признаем, на каком-то этапе ФРС может взять паузу. Но эта пауза может затянуться на многие месяцы, вплоть до 2024 года, и все равно в этот период времени ставка будет оставаться высокой. Я пока не знаю, фактически в марте уже, какое финальное решение Федрезервом будет принято, но на текущем этапе мы ждем как минимум еще повышения ставки на 50 базисных пунктов. И на этом фоне я полагаю, что индекс доллара, ранее уже комментировал это, рано списывать со счетов. И допускаю, что в рамках этой недели индекс доллара сможет снова прорваться выше сопротивления 102 пункта. Но это будет уже после пресс-конференции, это будет уже вечером в среду и даже с переходом на торговую сессию четверга. До тех пор я предлагаю поработать с нашим набором инвестиций, которые... Прекрасно себя отрабатывали в последние недели, на которых мы неплохо заработали. Это рынок нефти, бренд 8619. Сейчас хорошие данные приходят из Китая по ситуации с ковидом, количество тяжелобольных ковидом снизилось почти на 73 процента количество летальных сходов сократилось на 80 процентов вроде бы как удалось загасить дальнейшее распространение инфекции а значит будучи оптимистами мы можем ставить на то что последующее восстановление экономической активности в китае будет способствовать более высокому спросу на сырьевые активы китай всю прошлую неделю был фактором поддержки для рынка нефти поскольку Китай это надежда на то что мировая экономика вернется к траектории роста и это и обеспечить соответствующие аппетиты, потребление в том числе и углеводородов на этой неделе заседание опек поскольку участники энергетического пакта будут придерживаться снова тактики или политики экономической целесообразности конечно же мы понимаем что они не станут менять уровень нефтедобычи поскольку заинтересованы в том чтобы цены подросли еще выше и мне кажется что своим бездействием ОПЕК просто создаст условия при которых бренд уйдет в районе 100 долларов за баррель мы должны быть к этому готовы и соответственно должны находиться в длинных позициях европейская валюта против доллара 10876 сейчас котировки мы не достигли цели 110 поэтому на эту неделю все-таки цель Достичь планки 1.10 и там уже фиксироваться. Поддержку евро оказывает жесткий комментарий представителей Европейского Центрального Банка на прошлой неделе члены управляющего совета ЕЦБ Яхим Нагель и Габриэль Маклов. Подтвердили, что повышение ставки продолжится не только в ближайшие пару месяцев, но и, скорее всего, до конца этого года, потому что также ЕЦБ крайне замотивирован, чтобы победить инфляцию. И пока у нас... Сохраняются спекуляции того, что повышение ставки темпы повышения ставки Европейского центрального банка будут опережать темпы повышения ставки Федрезерва. Я думаю, что евро можно будет поддержать в иду длинных позиций. Золото 1933 доллара за тройскую консу. Два главных аргумента, почему золото нужно дальше покупать. Это индекс рыночных настроений Кайман. 70% трейдеров. Самая актуальная информация. шортит. Идем против толпы. И последний отчет Американской комиссии по торговле товарами фьючерсами CFTC показал, что общая спекулятивная позиция лангов по этому инструменту со стороны институционалов достигла 158 тысяч. Друзья, последний раз, когда мы видели такой интерес к золоту со стороны реально крупных денег, золото котировалось поближе к 2000 долларам за тройскую унцию. Наша цель первая, друзья, 1950. Я предлагаю на нее пока и ориентироваться. Доллар иена снижается 129.54. Большое спасибо токийскому индексу потребительских цен отчет по инфляции, который вышел в пятницу. Неварские данные. Инфляция достигла 4-4%, базовый индекс потребительских цен также вырос до 4-3%. А напомню, что токийский индекс это, по сути, опережающий индикатор общенационального показателя по инфляции. Если инфляция продолжает активно расти, с ней, конечно же, нужно бороться, так же, как это делают другие центральные банки, ужесточая монетарную политику. Поэтому ждем соответствующих решений от Банка Японии. На последующих заседаниях и будучи готовыми к тому что риторика изменится мы шортим пару доллар-иена с целями 125 или около того и доллар канадец еще одна позиция в нашем портфеле а цель 132 остается прежней 133 20 сейчас котировки 120 пунктов до на нашей цели завтра отчет по ввп канады надеюсь что он не подвезет и выступит дополнительным попутным ветром для канадского доллара ну и самое главное сейчас канадцу помогает конечно же рынок нефти это собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии недели всем пока